Севгу в мировом рейтинге вузов, коттеджи золотой балки на землях виноградников и кто пустил экскаватор на Херсонес. Эта программа «Качаем прессу». Меня зовут Светлана Солнцева. Здравствуйте. На неделе в Севастополе с рабочей поездкой побывал вице-премьер России Марат Хуснулин. Высокий гость проверил строительство восьмого этапа трассы Таврида. Стройплощадки медицинского и культурного кластера возложил цветы к недавно открытому памятнику примирения. В общем и целом, вице-премьер остался довольно развернутым строительством. Строится гораздо больше и лучше, чем в прошлом году. Есть, правда, отставание от графика в строительстве медкластера, но по объективным причинам. По словам Куснулина, раньше был старый, некачественный проект, но из него убрали жесткие требования, касающиеся карстовых пород, и благодаря этому удалось удешевить стройку почти на миллиард. Впрочем, именно из-за возможного наличия этих самых карстовых пустот севастопольские активисты выступают против, в строительство кластера на пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе. Не будет ли так, что экономия и погоня за сроками обернется провалом здания и репутации? Надеюсь, что нет. Самым впечатляющим размахом строительства отличился подрядчик восьмого этапа Тавриды – АО «ВАД». Работы идут с опережением графика, и на волне этого успеха вице-премьер заверил журналистов-подрядчика, что при необходимости денег дадут столько, сколько нужном. По итогам поездки удалось поговорить и о многострадальных очистных южных, на строительстве которых еще при Овсяникове пропали 2 миллиарда. По этому делу, к слову, уже вынесены приговоры. Правда, это не помогло вернуть деньги. Что касается самих очистных, их начнут строить вот-вот на днях, когда проект перепроектируют. Именно это сейчас и происходит. Как только бумаги будут готовы, начнется стройка. А вот началу возведения культурного кластера отсутствие всех и разрешительных бумаг не помешало. Форпост писал, что на многоквартирные дома для работников культуры и Академию хореографии не выдавались разрешения на строительство. Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев на пресс-подходе для журналистов сообщил, что бумаги на эти объекты выданы и будут выданы еще и на театр оперы и балета. В общем, все прекрасно, по словам чиновников. Если оставить за скобками, что для менее крупной строки такое пренебрежение процедурой – могло бы закончиться гораздо печальнее. Да, кстати, для кластера на Хрустальном расширят улицу Капитанскую, в том числе за счет существующих зданий. При этом места для длительной парковки у кластера не предусмотрено, заверил Хуснулин. Посетители культурных учреждений и парка будут приезжать на автобусах, такси или личных авто с водителем, высаживаться и гулять, а транспорт будет уезжать или искать другое место для парковки. Какое, не уточнялось. Это было краткое содержание визита Хуснулина, а еще одним его итогом стала отмена конкурса на проектирование севастопольской электрички. Что-то в техническом задании оказалось не то. Когда исправят ТЗ? Неясно. Праздники. В Севастополе стартовали общественные обсуждения плана строительства коттеджного поселка Золотой Балки. Предметом обсуждения будет планировка и межевание целого квартала в 9,5 гектаров в Балаклаве. В предыдущих выпусках я уже рассказывала об этих коттеджах. Агрофирма Золотая Балка собирается строить дома на землях сельхозназначения для выращивания винограда, на которых строительство запрещено. Однако Форпост удалось узнать, что винодельческий завод планирует поменять назначение земли и, соответственно, получить необходимые разрешения. Вероятно, общественное обсуждение и преследуют именно эту цель. Ознакомиться с материалами с 7 по 21 мая можно на сайте Департамента архитектуры, а с 11 по 21 мая в администрации Балаклавского муниципального округа по адресу улица Новикова дом 14. Ну и прежде чем принимать решение о поддержке или отказе от такого предмета обсуждения, подумайте вот о чем. Золотая Балка ежегодно получает субсидии от правительства на развитие виноделия и одновременно планирует заняться строительством на землях для виноградников. Вам не кажется это по меньшей мере странным? Севастопольский университет попал в рейтинг лучших вузов мира наряду с Гарвардом и Стэнфордом. Вот только если последние два занимают две первые строчки Round University Ranking за 2021 год, наш прославленный вуз стоит на 829 строчке из 867. Естественно, пресс-служба сообщила об этом с гордостью. Вот только есть загвоздка. Чтобы занять свое место в рейтинге, достаточно оставить заявку, указав все необходимые данные об университете. Примечательно, что данные для подсчета места в списке запаздывают на три года. То есть, если рейтинг 2021 года, то данные в нем 2018. И еще один интересный факт. составители рейтинга – агентство со сложным английским названием «Российская» и находится в Москве. Неудивительно, что Россия заняла второе место по количеству университетов, попавших в этот список. Хорошо одно, что составители догадались не поставить российские вузы на первые места. Хотя, с другой стороны, лидеры – бесспорно прославленные западные вузы. И что это значит? Что некое российское рейтинговое агентство невольно призывают молодых людей уезжать учиться за рубеж. В любом случае, мне кажется, что Севгу не стоит радоваться своему присутствию в подобном псевдо-мировом рейтинге. Около месяца назад в дома жителей Казачьей бухты начал проникать едкий запах металла. Оказалось, у самого моря на территории воинской части проводится резко кораблей. Преподносится все так, будто бы некий коммерсант, не спросив военных, начал на их земле свою незаконную деятельность, отравляющую жизнь местным и уничтожающую экологию бухты. Согласитесь, слабо верится, что некто, использующий военную территорию и пилищий военные корабли, никак не связан с Министерством обороны. Однако Михаил Развожаев в эфире СТВ отдельно подчеркивал, что военные никакого отношения к этому не имеют, и что черные сварщики – это бизнесмены. Но все же вернемся к истории. Местные жители сразу же, как почувствовали странный запах и заметили деятельность на территории военных, начали писать всем, кого только вспомнили из правительства и департаментов. Единственным, кто откликнулся, стал на тот момент Вячеслав Горелов, однако и ему не удалось добиться каких-то активных действий со стороны компетентных. Органов. К слову, не только опасный едкий запах стал причиной беспокойства людей. Вся акватория бухты казачьей стала замусорена. На единственном доступном сейчас пляже люди боятся купаться. Непонятно, какие продукты вредоносного производства течением относила в бухту с места распила кораблей. К тому же излюбленный местный дикий пляж, который в народе называют понтоны, сейчас недоступен, военные не пускают. Якобы по предлогам военной территории, а еще месяц назад на него можно было беспрепятственно пройти. Совпадение или нет, он ближе остальных находится к месту распила. В начале недели горожане объявили сбор, чтобы получить ответы на простые вопросы. Кто там работает? Законно ли это? Если да, то где разрешительные документы? И кто разрешил отравлять местным жизнь? На сход приехали чиновники, и выяснилось, что никаких разрешительных документов нет, и распил является незаконным. Более того, глава дептранса Павел Иена заверил, что всякая деятельность будет остановлена, и распильщики-нелегалы отправятся в Инкерман. Казалось бы, хэппи-энд. Но пока жители казачки продолжают наблюдать линию по разделыванию старых кораблей. То и зачем экскаватором рыл землю за оградой Херсонеса у 13-й береговой батареи? Загадка, ответ на которую дать никто не может. Или не хочет? Давайте разбираться. Севастопольцы заметили работающий экскаватор на земле, который освобождают военные для музея-заповедника Херсонес Таврический, представляющую большую археологическую ценность. На фото видно десятки ям и варварский поврежденный культурный слой. Почему земля цена и как к ней относится Херсонес? Первое подтверждают раскопки, проводившиеся совместно с Эрмитажем Иран. О них я рассказывала в прошлых выпусках программы. Отношение этой территории к Херсонесу прямое. На кадастровой карте эта территория все еще военных, однако они уже почти съехали оттуда, передав землю в добрые руки музея. Поэтому нелогично, что они там что-то рыли. Если вернуться к недавним раскопкам и вспомнить причину, по которой они проводились, то откроются следующие. На этой освободившейся территории руководство Херсонеса совместно с фондом «Моя история» собирались и собираются до сих пор строить археологический парк со сценой под спектакль «Грифон». Да-да, тот самый ненавистный многим «Грифон», созданный, как мне кажется, для заработка на туристах. И знаете, ни Морозова, директор Херсонеса, ни фонд «Моя история» не знают, кто и что рыл на их территории, куда заехать на экскаваторе можно только через ворота музея. Ответ не удалось получить ни от практически съехавших военных, ни от сиф наследия. А впрочем, чему тут удивляться? В Севастополе на каждом шагу уничтожаются объекты культурного наследия, и никто ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает. Сначала разрушают историю, потом построят новодел и торжественно разрежут красную ленту. Но знаете, не хочется, чтобы так было с Херсонесом. Это наше достояние, наша история. Время обсудить планы по освоению Херсонеса с севастопольцами давно пришло. Масштабная засуха, которая началась в Крыму в прошлом году, отступает. Меру по восстановлению водного баланса на полуострове дают свои результаты. Водохранилища наполняются, а режимы подачи воды по графику отменяются. Так, благодаря обильным дождям и паводкам, значительно наполнились Чернореченское, Белогорское, Партизанское водохранилища. Однако Сиферопольское от них сильно отстает. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что осадки являются главным источником пресной воды на полуострове, и даже с тем, что их количество в этом году заставило не не только поволноваться, но и реально действовать. Так, российские ученые и исследователи в поисках альтернативных источников воды нашли скважину с пресной водой под дном Азовского моря. Правда, пока речь идет о технической воде, но не исключено, что при бурении специалисты смогут найти и питьевую. Так что без воды мы точно не останемся. И это очень хорошая новость, особенно в преддверии одного из самых главных праздников в нашей стране. Друзья, поздравляю нас всех с Днем Победы! Спасибо всем тем, благодаря кому мы сейчас живы. А с вами была Светлана Солнцева в программе «Качаем прессу». Увидимся на следующей неделе.